Привет, дружище сегодня 2 июля и заканчивается летняя жаркая акция. Акция означает более 50% скидки на цельную лекцию, которая для вас, для тех, кто хочет построить себе печь, кто хочет просто заказать это. и для тех, кто начинает Знакомиться с этой замечательной специальностью даже с этим ремеслом Это хороший старт Очень много теории Теории проверена, Проверенной на практике Это идея Массы печников, Которые проверены Этими руками И Печи работают Печи работают Работают долгие годы греют хорошо о чем видео видео о том что то нужно осознавать какой делать фундамент где ставить плечи Из какого материала там же материалов очень много и полный кисель извините, у нас с вами в голове потому что масса формов на этих формах пишут все, кому не лень, ленивых теперь Еще меньше и меньше и информации уже больше и больше разобраться, ну, даже профессионалам не так просто, а ну, тем, кто начинает вообще, ну, лес, поэтому все по полочкам можно разложить с помощью а, просто, как там, час два по-моему, видео с помощью этого небольшого урока на семинаре, семинар был в эко поселении Медленка в 2013 году, и после этого станет четко и ясно, где какую ставить печь, металлическую или керамическую или теплоемкую, в чем плюсы и минусы разных конструкций, почему там одна печь долго остывает, вторая в моментом холодная и быстро нагревается горячо а как пользоваться печью и какие подготовить растворы чтобы не разваливалась наша замечательная конструкция потому что практика показывает что многие из вас начинают и совершенно доверяясь продавцам на рынке а они просто продают у них такая работа продавать они не столько консультируют, сколько продают и очень часто к сожалению, печи ну, просто разваливаются это возникает еще в ситуации, когда под опасностью сам дом в который вложили массу сил средств и духовную энергию. Так что надо беречь себя, время и средства. Так вот, за пустяшную вообще сумму вы можете получить ценный, на мой взгляд, опыт и совершенно за короткий промежуток времени. Ссылочка на видео будет в комментариях под этим роликом. До новых встреч. С вами был Михаил Невов, печник из Подмосковья. Удачи, ребята!